Всем привет, друзья! Когда я покупал свой автомобиль Kiryu 4 в дилерском центре, естественно, он шел уже с допами, и некоторые допы, они, в принципе, не нужны, но есть очень важные допы, такие как защита. Как правило, это ставится защита картера, либо защита радиатора. В моем случае стояла уже защита радиатора, которая, в принципе, шла в подарок. Но если вы ее будете ставить в дилерском центре, то это у вас обойдется в районе 5000 рублей. И давайте я вам сейчас покажу, какая защита у меня стоит. Друзья, это обычная решетка, стоимость ее в районе 500 рублей. Такая решетка продается в любом магазине автозапчастей. Вы можете ее приобрести самостоятельно и установить. Установка у вас не займет много времени, примерно час. Нужно будет только снять нижний пыльник и, соответственно, установить это все на стяжке. Дилеры устанавливают это немножко по-другому. Точнее, они объясняют свою цену в 5000 рублей тем, что они снимают передний бампер, все аккуратно устанавливают, а потом ставят на место. Соответственно, за всю эту работу они берут такую большую сумму денег. Но, как я и говорил, что э, смысла переплачивать нету. Лучше это сделать самостоятельно. Но, друзья, есть еще один важный момент. Э, машину я недавно помыл. Машина чистая, но сама защита радиатора, она очень плохо отмывается. Если вы любите ездить куда-то на природу, или часто ездите по трассе, то в большинстве случаев у вас решетка забивается всякими насекомыми, также травой. Вот можно видеть, что здесь уже довольно много всякой ерунды забилось, и вычищать ее очень сложно, приходится все это вручную вытаскивать, так как все застревает под пластиком. И керхер там уже не берет И последнее время меня начинает это сильно раздражать И я начал искать альтернативу Что можно поставить Какую защиту другую И убрать эту решетку Чтобы там, соответственно, ничего не забивалось И не лазить там лишний раз И, друзья, такой вариант я нашел Сейчас я вам покажу Итак Смотрите, друзья Заказал я себе вот такую вот защиту Заказывал на сайте Стрелка11. Так вот она приехала в коробке. Застегивается такими специальными застежками, чтобы при транспортировке она у вас никуда не вывалилась. Так. И также у нас в комплект входит специальные болты для крепления и отвертка. Также инструкция. Итак, вот как она выглядит, друзья. Она в Вся металлическая, то есть здесь нету никакого пластика, все полностью из металла. Сама решетка очень плотная, и сзади у нас есть специальные крепления для того, чтобы закрепить все это к решетке пластиковой. Но есть один нюанс, друзья. Если вы следите за моим каналом, то, скорее всего, знаете, что у меня установлена фронтальная камера, и чтобы поставить данную решетку и мне нужно вырезать специальное отверстие под эту камеру как вырезать это отверстие я еще пока не решил я думаю скорее всего что буду пилить а, вообще конечно можно использовать дремель но у меня его нету сейчас я приложу так вот эта решетка будет выглядеть Также, друзья, на их сайте есть несколько вариантов такой защиты Данная защита называется премиум Есть еще в хромированном варианте Я выбрал черную Может кто-то, конечно, поставить хромированную Тут, как говорится, на любителя Ну а сейчас, друзья, я буду делать отверстия под камеру И, соответственно, устанавливать ее на свой автомобиль И весь процесс я вам покажу Ну что, все отверстие я сделал Вот так вот оно выглядит не очень ровно, но я уже приложил, все замечательно подходит пилил я вот таким полотном немножко здесь его сточил чтобы пролезть между этими сотами в общем, смотрите номерную рамку я также снял сейчас прикладываем вот так вот будет установлена эта решетка вот так со стороны смотрится классно но есть опять же один нюанс в моем случае это то что у меня уже установлена решетка как я вам говорил вот эта защита ее придется снимать так как вот эти крепления их нужно будет выгибать туда просовывать и если решетку не снимать то соответственно крепления туда не пройдут поэтому я сейчас буду снимать эту решетку. В принципе, она и не нужна будет здесь мне. Зачем мне двойная защита, когда, в принципе, вот этой будет уже достаточно. Так, здесь она у меня, как я говорил, крепится на стяжках, но чтобы ее снять и вытащить а, из-за бампера, мне нужно будет снимать нижний пыльник. Поэтому я сейчас буду заезжать на яму, снимать пыльник и уже снимать саму решетку. Так, ну все, заехал я на яму, снял защитную решетку которая стояла у меня с момента покупки автомобиля все с камеры конечно пришлось повозиться я ее перезакрепил затянул на новые стяжки вот все что осталось от старой решетки она вся загажена ну и теперь нам ничего не мешает установить новую решетку здесь вот она у меня лежит сейчас я ее буду подготавливать все крепления и будем уже устанавливать ее. Итак, теперь нам нужно подготовить крепление решетки. Для этого, согласно инструкции, нам необходимо отогнуть полностью вот это вот крепление. Вот так. Теперь отогнуть саму пластину вот сюда. Так. И берем крепежный болт. Откручиваем зажим. Вставляем сюда болт. Так, одеваем этот зажимчик. Так, и вкручиваем болт в него. Так, после того, как вкрутили болт, вот так вот у нас должно все выглядеть, и мы зажимаем верхнюю часть крепежу. Вот так вот фиксируем. Это нужно для того, чтобы, если вдруг будете раскручивать, зажим у вас вот этот вот. Не упал Чтоб остался, соответственно, на самой пластине Ну и теперь я сейчас подготовлю все четыре После того, как болты крепежные будут одеты Нам нужно вернуть все в исходное положение А именно вот так вот выпрямить И все То есть вот так вот у нас будет готово крепление. Сейчас я все четыре сделаю и будем устанавливать. Итак, все, решетку я приложил, осталось закрутить крепление. Конечно, отверстие под камеру я немножко скосил, можно было здесь чуть поменьше взять. Ну, что ж теперь сделаешь? Что сделано, то сделано. Здесь все равно номерная рамка немного прикроется и практически ничего не будет видно. Может быть, потом что-нибудь придумаю. Итак, давайте закручивать. Все, эту часть закрепили. Переходим на другую сторону. Итак, все, друзья. Решетка закреплена. Ничего сложного нету. Все крепится легко и просто. Теперь посмотрите, какой вид. Камера, конечно, вырез кривоватый, но общий вид это все равно не портит. Ну а теперь устанавливаем номер на место и показываю общий план, как смотрится все это со стороны. Ну что, друзья, вот он конечный результат. Решетка установлена. Вот так вот смотрится. Я считаю, что результат получился отличный. Решетка смотрится очень красиво, дорого-богато. К установке, конечно же, рекомендую. Ну что, друзья, как вам решетка от компании Стрелка-11? Мне лично очень понравилась. Ссылку на нее я оставлю, как обычно, в описании под видео. А уже выбирать, какую решетку ставить, либо дешевую за 500 рублей, либо эту, решать вам. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.